Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать, как я изготавливаю двери под старину. Это действительно технология, как говорится, наших дедов. Они так изготавливают двери там, полностью еще в дома, там, в погреба, да, там, в сарае и тому подобное. Именно вот таким методом. Не знаю, как в других регионах, но вот у нас зачастую встречается двери изготовлены именно вот таким методом вот чтобы не обтяживать вас видео именно самой там заготовкой пропилом там простружкой да я уже поделал просто бруски на ту ширину которая позволяла доска да там и что я сделал я сделал вот вот такой я паз сделал, у меня есть фреза диаметром, то есть толщиной сантиметр и снял вот ну, просто снял кромку, раньше деды просто снимали ручным рубанком, я на фрезере как говорится, чтобы по-быстрому снял вот такую кромку R5 фрезой, вот и затоил вот такие рейки, эти рейки становятся в этот паз. Вот тем самым получается, что когда двери, если рассыхаются, эти рейки не дают как бы сквозной щели. Вот. можно было бы сказать, что сделать можно там да там на фальц на полдерева там зафрезеровать, но как бы как говорится, мы не ищем легких путей. И изготовить именно по технологии дедовской, можно сказать, все-таки, мне кажется, лучше, чем на фальц. Вот. Почему? Мне кажется, так просто, на мое мнение, это будет крепче держаться. Во-первых, эти рейки я промажу хорошенько клеем, вот, и они плотно встают, и как бы это такой небольшой шип, да, так... Вот, а на фальц это как бы ну, немножко не так. Вот, э, давайте я в общем-то это буду потихоньку собирать, вы так посмотрите частями, что я делаю и поймете, что я имею в виду по поводу такой небольшого шипка. Все-таки, когда э, шип забивается люгенько молоточками, это крепче, чем, например, фальца. Это ну, как бы мое мнение. Вот так получается, вот такой результатик, и с торцами посмотрим, что рейка немного уже за нашу, как говорится, внутреннее место для рейки, вот для того, чтобы в случае чего она там играла, не распирала вот эту щель, вот, ну, именно стык вот этот, оно все промазано, вот видно, что и клей повыступал, вот, когда я делаю под старину двери, ну, как бы на хороший красивый заказ, я, конечно, этот клей убираю, ну, в принципе, вот я делаю это, будет сарай все-таки двери, цена, как говорится, адекватная для заказчика, в плане того, чтобы сделать подешевле, все-таки это сарай, их побьют, как говорится, погрызут, вот, всякие зверки и тому подобное, вот. И получается, что качество здесь особо не нужно. Но смысл именно изделия вот такой. Но это не все, друзья. На этом еще не все. Сейчас мне нужно изготовить данные такие вот шпуги. Вот но я изготовлю именно по тем, как говорится, забивая эти шпуги. Именно по как говорится по дедовским методам. Как сейчас все объясню. Итак, я выстроил шпугу. Вот как вы замечаете, что она вот так наклин. И вот так тоже она наклин. Это будет ласточкин хвост зарезаться. Почему наклин? Немножко попозже объясню. Вот любую шпугу. Можно выстроить по той ширине, которую вы считаете нужным Но в принципе, мое мнение, не менее, чтобы было 5 сантиметров если... вот. У меня вот здесь 5, а вот здесь у меня где-то 6 вот. вот такой клин у меня получается Если по размеру посмотреть на ласточкин хвост Здесь у меня 6, а здесь у меня должно 4 вот с копейками. Вот так оно и есть. 4, 42 миллиметра. Вот. Фрезеровать буду сразу покажу вот такой фрезой, обычной ласточкиным хвостом. Вот, Но как разметить, потому что всякий раз бывает просчитывается. От края вот там Нужно оступить где-то 5, может даже и вот так, кто как хочет, но не вот так, чтобы здесь, потому что это клин будет забиваться туда, ему нужно будет еще место, чтобы хорошенько это все распилить. Значит мы берем, вот я где-то там 2-3 сантиметра оставляю, лучше тут тогда на фуганке шпугу раз пробежаться и все. Вот, очерчу с обеих сторон и даже на глаз отступаю буквально сантиметр. Вот так. Все, ничего сложного. Теперь у меня получается... Именно от фрезы к этому краю ровно 7 сантиметров. Я от всех своих линий располагаю вот такие рейки по 7 сантиметров вот чтобы фрезер не выбегал ни в одну не в другую сторону вот сейчас это все быстренько сделаем Вот так я на гвозди бью в принципе потому что еще раз объясню, что все-таки это двери в сарай и качество здесь не нужно. Вот но в другом случае нужно рейки прикручивать струбцинами. Ну что же, фрезерую. Для того чтобы облегчить работу с фрезером, я делаю еще так стамеской вот это все срубываю, чтобы легче было фрезер, и так, в принципе, быстрее. Все, почищаем то, что осталось. нашу шпу. она немножко вот не подходит потому что у меня с этой стороны есть немножко щель и нужно ее подровнять вот теперь когда это подровняли то что я вам говорил видите насколько подвинулась наша шпуга ну я так называю это шпуга не знаю как по, -по нормальному это называется правильно вот, Вы заметили, что рейки я не убирал, потому что фрезером я лузил как хотел И это как бы безопасило меня от того, чтобы фрезер куда-то вылетел И не выфрезеровал ненужное мне поле вот, Теперь можно рейки эти убирать Мажем клеем и забиваем нашу шпулу Клейка, как всегда, я повторюсь, не очень жалейте, ну и лишнего тоже не нужно. Вот. Клей должен равномерно растешься по всей поверхности древесины. Вот Если немножко выпьет, значит хорошо. Если много выпьет, значит вы перевершились клеем. Но это на скорость не влияет. Влияет только на ваш карман. Вот. И... Берем вспомогательный вот такой маленький молоточек и вперед. Вот. И когда уже Видно, что шпуга не хочет идти, нужно остановиться Почему? Потому что чрезмерные приложения большой силы Вот здесь вот это может вот так вырывать вот. Ну пусть теперь эта шпуга, как говорится, сохнет Осталось только обрезать ее и зарезать по четверть края И навесить двери Вот этого, конечно, я вам показывать не буду Это уже простее всего Просто показал вам весь смысл э, самой конструкции вот таких дверей. Вот. Ну, покажу, конечно, готовый результат этих дверей. Да, забыл сказать. Если мы вот эту шпу забивали с этой стороны, значит вот эту я забиваю с этой стороны. Вот. Ну, на моем мнении, я так думаю, что будет правильно. Так что вот так. Самый главный нюанс забыл вам сказать. Ну, вот такие двери и получились у меня. Как бы способ не очень и сложный, но все равно и своими, как говорится, заморочками. Мне осталось только эти двери навесить на обычные петли, вот самые простые, он, всякая фурнитура и тому подобное. Конечно, кто-то из вас и скажет, что как бы это полная фигня, но когда делаешь заказы и начинаешь брать я вот беру все заказы подряд ни от каких не отказываюсь если честно сказать почему потому что это моя работа да я не буду там отказываться и говорить я не занимаюсь этим делом потому что э, как бы я какой то там крутой мастер то да? я вот этого не люблю если умеешь делать можешь сделать возьми человеку помоги даже вот такие простые двери он за них заплатит а вот у меня сейчас в том цеху сохнет фасады на кухню. Вся кухня я сложил. Конечно, на набордачил, кухню немножко засрал. Я ее, конечно, обдую, обтру. И у меня как бы не даром простоял цех. Все, я еще заработал копейку. Так что, друзья, кто там будет говорить, что это все фигня, это не фигня. Получается, что нужно брать все... Заказы, которые вы можете сделать у себя в мастерской. Хотя с минимальным набором инструментов я уже всем показал, что можно делать практически. Ну, все, вот. вот после кухни, в следующих роликах. Если все будет хорошо, я вам покажу, как изготовить филенчатые двери. Вот. С помощью вот моих станков, да. Непроизводственные, не да, там э, будут аккуратные, красивые филенчатые двери. Так что я думаю, что будет интересно, конечно, вам посмотреть. Вот. Но доработать нужно то, что у меня есть. Это кухня осталась еще. Вот, и потом уже начнем двери. Ну а там еще много-много чего хорошего И лестница, и серванты И столы <свят> и Опять множество <свят> Набежало, набралось и стулья В общем-то работы Вполне хватает Вот так, друзья Так что, чтобы вы не думали, что у меня нечем заняться Просто я не, не умею отказывать людям Вот пришел человек Говорит, мне нужно сделать Зима на носу, нужно закрыть Вот я это все и ему сделал Практически, мне еще где-то с часок, и я это все закончу. Ну, а вам вот такой способ предоставил э, склейки, можно сказать, такого щита. Да, изготовки таких дверей. В принципе, добавить сюда брошировку, да, и будут вообще замечательные, отличные двери. Кованые петли, ручку кованые. Вот вам и э, под старинку двери. Так что, я думаю, что... Это очень и очень полезный ролик для вас. И кто, например, конечно, знал, как это все делается, но не использовал. Это очень зря. Потому что данный способ, мне кажется, лучше будет держать, чем э, там какой-либо там другой либо фальс. Да, там еще что-нибудь. Ну, как-то вот так, друзья. Ну что же, у меня все. Всем пока, до новых встреч!